Ребята, всем здравствуйте! Спасибо, кто остался подождать, пока мы загрузим следующую лекцию. Итак, <клес> лекция 245. Ну, вначале я чуть-чуть по 244 скажу пару слов. Тема прошлой лекции, которая уже вышла, «Технология целительства сансары легче, чем целительство кармы». Что я пропустил, ну пропустил, извините. У большинства людей, Андрей, спасибо, добрый день еще раз. У большинства людей чакры пробиты разные, разными паразитами, включая вирусные программы второго, третьего, четвертого мира. Это большинство не лечит пробитые чакры, а ищет покоя или удовольствия. Поэтому чакры остаются пробитыми длительное время. То есть э, человек, как бы у него чакры пробитые, но он не хочет заниматься пробитыми чакрами, а он лезет в новые неизведанные пространства. Что их там ждет? Испытания и новые паразиты. Поэтому Карлос Кастанеда и писал, что нужно отработать своего вампира по жизни. Естественно, что общение с такими паразитами забирает нашу энергию. Но путь начинается с момента вашего понимания, кто ворует вашу энергию. Когда вы уже знаете, кто, дальше нужно понять, почему. Это не потому, что этот энергетический паразит плохой по отношению к вам, но он-то плохой. Но это значит, что у вас есть слабое место. Слабое место, как... Ну, как собачка-кабель чувствует сучку, когда у нее течка. Вот точно так же люди чувствуют, что у вас есть какое-то слабое место, и вот они на этот запах и идут. Что такое слабое место? Это часть вашей личности, где у вас нет наработок. Что дальше? Дальше, если вы осознанно идете по этому пути, вы ищите, какие наработки сделают ваше слабое место сильным или как минимум защищенным от энергетического паразитизма в Англии. Так мы приходим к эгрегорамм цивилизации. Это очень важный кусок, почему я его пропустил, ну так получилось, я извиняюсь еще раз. То есть, мы работаем с эгрегорами цивилизации Арктида, Атлантида, Пацифида, Хетида, Азиатида, Спайда именно тогда когда мы начинаем понимать, что каким-то образом наша набранная энергия куда-то уходит по каким-то разным причинам. Все психотипы энергетических паразитов именно в психотипах энергии цивилизации. Ну, в отношении, пару слов в отношении, когда светлый человек берет на себя темную роль, ну, Чаще всего это случается не с, между супругами, хотя это тоже происходит. Чаще всего мы берем темную роль по отношению к своим же детям, когда начинаем их что-то заставлять, и они не хотят. И это означает только одно, что когда э, каждому овощу как бы свой сезон, да, и поэтому детей нужно было тренировать на какие-то вещи гораздо раньше, а вам было некогда и поэтому вы начинаете их пытаться менять, когда уже поздно. А когда уже поздно, то это требует от вас экстра энергии, терпения нету и поэтому получаются вот эти вот проблемы. Все отношения между супругами, когда один супруг берет темную роль, потому что его что-то беспокоит, осторожнее с этим. Потому что любая темная роль для светлого человека – это уже дикий стресс, а дальше кармические последствия идут. Возвращаемся к пути. Когда вокруг вас вы разобрались, почему чакры дырявые, и начинаете менять линию поведения, эти паразиты исчезают, и ваши чакры перестают терять свою энергию. Если нет пустых потерь, то энергию можно накапливать в чакрах. Вот именно с этого навыка и начинается ваша реальная раджа-йога, потому что, Алексей, добрый вечер, спасибо, что зашли. Поэтому, поэтому, когда потерь нет, уже энергия начинает накапливаться в чакрах. И вот с этого накопления начинается практика раджа-йоги, потому что накопленную энергию вы тратите на нужные наработки. То есть на выход из своих привязанностей сансар. Пока человек внутри привязанности своей, он как белка в колесе. И это колесо сансары. Будут новые колеса. Вы никогда не освободитесь от колес сансары. Они будут всегда приходить. Почему? В этом же механизм сансары. Понимаете, сансара это тестирующий механизм. Оль противная сансара. При таком отношении вы никогда на путь не выйдете. Нужно воспринимать сансару, любую, Ксения снова здравствуйте, спасибо. Нужно воспринимать любую новую сансару, э, как э, тестирующий механизм ваших слабых мест. И у вас должен быть навык по пути вырабатываться, создаваться. О, пришла сансара, вас достает что-то в вашей жизни. Вы не начинаете, не надо эмоционировать. Нужно смотреть, какие вам нужны наработки, чтобы эта сансара от вас отклеилась. Вы получаете наработки, сансара отклеилась, все, вот это и есть путь. Ну, я извиняюсь за вот это длительное разжевывание. Это разжевывание напрямую относится к первым двум законам э, трех статусов чакрального целительства. То есть повторяю эти законы. Без наработанных социальных навыков ваш чакральный склад энергии подвергается регулярным нападениям. И пока склад чакральной энергии не заполнен, то чакральная инициация просто мечта. Идем дальше. Мы пришли в 244 лекции к первой сихи Хатиды «Уйти из болота, не поднимая волны». То есть, я понимаю, Андрей написал, что трудно. Максим, витаю вас теж. Дякую, что зашли. А. Выходить из колеса сансары нужно тихо. Я выходил громко, много раз, поэтому я пришел вот именно к этому выводу для себя и для других. И в этом состоит ситхах итиды, и когда она наработалась как бы, то вдруг выяснилось, что все сансары, связанные с этой ситкой кастиды, вдруг раз, и все растворились. И вот в этом именно прелесть всего этого оккультизма в том, что когда вы приходите к реальному достижению какого-то статуса, то, что вам мешало, оно вдруг просто исчезает из вашей жизни. И вот это вот то чудо, а чудеса у нас приносит цивилизация Атлантида. И это удивительно, когда вдруг вы как-то себя поменяли и вот в бабах эти сансары просто растворились в воздухе поэтому выходите с колеса сансары нужно тихо вы же не кричите в парке детям карусель это лохотрон деда мороза не существует понимаете наоборот это такая детская мечта и каждый находится в своем каком-то детстве потому что в америке магазин такой был в той то той раз игрушки это мы то есть то есть мы есть наши игрушки поэтому мы это ну с одной стороны говорят мы мы это то что мы едим да А с другой стороны как эрик берн написал игры в которые играют люди вот все игры в которые мы играем это и есть наша суть вот этот период нашей игры поэтому кто-то играет в семейные скандалы кто-то играет в светлое, темное, кто-то играет в политику, когда он за какую-то партию в лодку рвет или за какого-то президента. А нужно фактически смотреть, ну вот знаете, есть такая фразочка, и тщательно подобранные антидепрессанты. Ну потому что может психиатры меня подправят, но как я знаю, антидепрессанты именно подбирают. То есть, если вот это лекарство не срабатывает, нужно какое-то другое принимать. Ну, как многие говорят, с нижней позиции, не со стороны врача-психиатра, а со стороны больного. Вот перешел к другому врачу, прописали другое лекарство, и вот магия сработала. Вот когда вы начинаете чудеса видеть в своей жизни, то вы начинаете вот тогда только, вы начинаете понимать суть вот этого вот оккультизма. Проблема, связанная с этим, очень интересная. У человека получилось там какое-то растение, загнивающее своей энергией, своих рук, восстановить. Да? И после этого он не идет э, как бы дальше по ступенькам, а он сразу начинает всю планету восстанавливать. Естественно, ничего у него не получается, он уходит в иллюзию, он воспринимает мечтаемый статус за действительный происходят эти вот проблемы. Итак, по 244 лекции я все сказал. Елена пишет, у меня у сменщиков работа не идет и опять выдергивает Без меня у сменщиков работа не идет и опять выдергивает работу. Ну да, ну что это означает? С одной стороны это та ситуация, тогда вы можете повышать себе зарплату, потому что, ну это ж супер, вы должны поблагодарить и каким-то образом уметь начальству показать. Когда-то замечательная актриса, одна из моих любимых, Маргарита Терехова, она рассказывала, у нее было интервью, она говорит, вот у Тарковского я готова деревом стоять в фильме, лишь бы у Тарковского, потому что сниматься у Тарковского это не только привилегия, это но ну, это все, это вообще все. Да? Вот точно так же. А, а дальше она в этом же интервью рассказывала, каким образом нужно показать режиссеру, что ты именно четко вот готова на ту роль, которая у него уже есть, а он ищет актрису, но он не та, ищет, я же рядом здесь сижу. Но он должен меня увидеть в этой роли, и поэтому я эту роль беру, и я должна ее сыграть лучше, чем все остальные. И вот в какой-то там актерской столовой я должна продемонстрировать кусок из этой роли со своими словами, не как я вижу, а как он видит. И вот отсюда мы можем перескочить к ситуации, вот Андрей писал с супругой, не хочет учить английский. Ищите, ищите вот свой подход, но, понимаете, женщина устроена так, пока она не увидит, зачем ей это надо, она ничего не будет делать, она должна вот получить собственную мотивацию. И женщины учат язык гораздо быстрее, чем мужчины. Если перескочить опять, Елена написала, у сменщиков работа без меня не идет. Ну это ж классно, это классно для вас, пытайтесь на себя э, вот одеть такой такую ауру, что вы суперспециалист, и пусть не идет работа, но выдернули вас на работу. Значит, нужно создать вот такую ситуацию, чтобы начальник сам подумал, ну как же ее мотивировать, блин, чтобы работа шла, может ей зарплату подбавить, а может отпуск продлить. Понимаете, когда вы сами начинаете выпрашивать, есть такой закон из мастера Маргариты, никогда ничего не проси у сильных мира сего. Леонид, благодаря этой лекции я понял свою ситуацию, связанную с тем, что орки разрушили мост, двухэтажный садовый дом под Харьковом, меня проверяет санцара на умение отстроить заново. Ну да, это известная буддийская притча, когда к учителю пришел ученик, он говорит, кем ты хочешь быть строителем, ты умеешь строить дома? Нет. Ну вот там деревья лежат на заднем дворе, строй себе что-нибудь и там ты будешь жить. Ну, максимум, что он подстроил, вот такую собачью конру, такую мацепусенькую, потолок чуть выше. Он говорит, ну, замечательно, ну, проживи неделю, вторую, третью. Тот прожил. Учитель, а где же учительство ваше? Он говорит, теперь разрушь то, что ты построил. Он говорит, как? Ну, я же строил. Давай, давай, по винтику, по гвоздику вытаскивай, аккуратно разрушай. Не экскаватором, а так нежненько. Разбери все. Он разобрал. Ну, а теперь э, строй что-то новое. Как без чертежей? О, а что ты разобрал? У тебя что, чертежей нету? Ну, понятно, что учитель как бы прикалывает, а тот строит дом лучше, лучше, лучше. Учитель, а когда, я понимаю, потом придется опять рушить все. Да, учитель потом придется опять все разбирать. А когда это закончится сансара? Он говорит, когда ты построишь такой дом, в котором я захочу жить, ты мне его подаришь, а себе построишь еще лучше и после этого все захотят тебе заплатить, чтобы ты им их строил, и это станет твоей профессией. Вот как бы такая буддийская притча. Извините. Итак, у нас сейчас лекция 245 и, и тема этой лекции уже четко идет потеря мистического потенциала и способности. Спасибо одному товарищу, написал совершенно очень интересный комментарий, который стал темой этой лекции. К этой лекции, начиная с 241, все остальные являются как по-английски пререквизит, ну, обязательным материалом для прослушивания, чтобы эта лекция зашла. 245. -я. Итак, 245. лекция ⁇ Потеря мистического потенциала и способности. Но вы наверное уже поняли, что Эта лекция годится и для тех Кому нужно с нуля строить этот дом Который потом нужно разбирать И опять строить Я понимаю, что орки что-то Разрушили, слушайте Ну, есть роль брахмы Созидания, вишну, сохранения И шивы разрушения Можно сказать, что это орки виноваты А можно сказать, что Если бы страна не курила бы бюджет А создавала бы свой Потенциал то, то этого бы не было. Но они шпилили бюджет. И что интересно, я тоже слушаю много украинских разных новостей и американских. И как я понимаю, до сих пор в украинском парламенте сидят депутаты, которые первое с двойным гражданством, второе, которые уехали за границу. То есть они как бы конгрессмены, но они выехали за границу во время войны и совершенно никак не помогают своей стране. Понимаете, это, это правящий класс, да. И при этом, что интересно, что они не, не смогли проголосовать за то, чтобы лишить депутатского статуса вот этот весь батальон Монако. То есть проголосовала там 90 депутатов, а Юлия Тимошенко и там другая. Другие коалиции проголосовали против лишения их депутатских мандатов. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что до всех бездельников таким образом доберутся. И как эту систему сломать, используя легальные рычаги, достаточно сложно, потому что нигде не прописано, что если во время войны конгрессмен свалил за границу, то его можно увольнять, понимаете, то есть с этим еще предстоит. То есть Украина ведет две войны, фактически. понимаете, одну войну антикоррупционную, со всеми шпионами, которые работают на другую страну, при этом они обладают судейскими мантиями и мандатами конгрессменов. Извините, что я съехал на четвертый мир и политику. Итак, потеря мистического потенциала и сверхспособности. Частая тема чакрального целительства. Потеря мистического потенциала или как наработать вот эти вот способности. Вера, здравствуйте, спасибо, что зашли. Как наработать вот эти вот способности и как наработать мистический потенциал? Ну, опять-таки, этот лекционный материал 245 лекции опирается, начиная с 241 и, и дальше, пока это не начинается. Причины. Я вам уже проговаривал использование способностей против своей сути или корысти, или игнорирования. Если вы зашли в карму, Нужно начинать с физиологии, диагностику, так точно. Итак, чакральная энергоемкость, общая часть. Общая часть чакральной энергоемкости, это жутко важная тема, тяжелая, потому что она связана с той линией поведения, которая у нас изначальная, с детства. Светлана, добрый день, спасибо. Спасибо. Эта тема связана с нашей линией поведения и с восприятием светлой темной линии поведения и с пониманием сути по каждой чакре отдельно, какая у вас чакра светлая по стержню. А что вы в реальности делаете? У вас может быть сердечная чакра совершенно светлая, но вы пилите детей своих и мужа то он носки разбросал, то дети посуду не помыли. И вы все время находитесь в темном состоянии, понимаете? А чакра у вас светлая изначально, ну как пример. Или наоборот, чакра сердечная темная, вы всем все прощаете, ведете себя по-светлому, и поэтому у вас все время какие-то дисбалансы, сердечный меридиан, стихия огня. И огонь как бы затухает, потому что у вас все время он не подпитывается. Общая по чакральной энергоемкости. Светлый всегда теряет энергию при темной линии поведения. Как и наоборот. Это можете записать себе на стенке, потому что одно дело это выслушать, а совсем другое действительно понять, что у вот вас эта чакра светлая, ведете вы себя наоборот. Поэтому важно анализировать свое светлое и темное поведение в чакральной реализации в социуме. В семье в основном на этом прокалываются те кто менял чакры на темные светлые каким-то образом выживают что интересно а вот когда человек решил менять чакры на темные ну по разным причинам то постоянные идут проблемы я нескольких темных инициировал в свое время сейчас тоже есть вокруг меня их есть у меня, поэтому, как только человек решил чакры на темные менять, то он всегда на светлом поведении прокалывается, и он потом мучается у него, то бессонница, то несварение желудка, то еще что-то, хардберн, изжога. Любое ваше или чужое поведение, которое вас достает, это сансара, которая вами отрабатывает. Причина этой сансары непонимание, знаете, это как like right of speech, то есть право на высказать свое мнение. А какое-то мнение человек высказывает, а у вас тут же вскипает как волна, потому что вы на другой позиции стоите. Вот когда вы в третий мир идете, то эти вещи должны быть уже вами пройдены. То есть чужое поведение вас не должно доставать, вы должны понимать, откуда оно идет, человек по своей сути он живет или нет, то есть как это. Почему? Поэтому до тех пор, пока ваше противоречие не пришло в физиологию, это сансара, когда вы уже начинаете чувствовать, что это болечки какие-то, горло там болит, кашель, насморк что-то еще, это уже карма, потому что карма это следствие чего-то там. И, и, и карму нужно уже лечить обычными какими-то средствами традиционной альтернативной медицины. Как только вы вышли, хотя бы теоретически, на правильную вашу чакральную суть, то есть вы себя диагностируете правильно, у вас через какое-то время чакры залечивают все свои пробои и тогда у вас энергия накапливается как только энергия накапливается практика любая раджа йоги она ускоряет процесс накопления энергии а вот дальше дальше самое интересное то есть нужно чакры выдерживать в состоянии вот такого энергетического ну предамина то есть когда у вас избыточное состояние чакральной энергии и вот эти вещи многие не понимают что нужно от пробитой чакры перейти к здоровой чакре от здоровой чакры перейти к чакру которая накапливает энергию и дальше нужно создавать избыточный потенциал если какие аналогии можно привести а все способности они строятся на чакрах с энергетическим избыточным потенциалом. Это вот непреложный закон, который многие почему-то игнорируют. Они одну чакру накачивают, остальные все пробиты. А чакры это сообщающиеся сосуды. У вас одна чакра пробита, она потихонечку от других подсасывает. Это, как говорят, в семье не без урода, то есть один человек в семье, который опускает всех, все рвутся там куда-то, а он один бездельничает, и поэтому все время приходится его дырки закрывать, потому что он часть семьи, часть общего такого механизма, и он тянет как якорь вот всех назад, и это является общая такая семейная карма. Переизбыток энергии – это плотина. Ну, кто был, ну, не знаю, наверное, в каждом городе, который на большой реке, есть какая-то плотина. Ну, вот я был в Запорожье, Днепрогресс, такая внушительная, обалденная нечто, конструкция. Надеюсь, что она осталась. Вот переизбыток энергии – это плотина. А плотина – это потенциал любой гидроэлектростанции. Для того, чтобы чакра генерировала больший потенциал, а без вот этого вот потенциала не получается сверхспособности. Как я все дрожит да? Вот мы должны из чакры создать вот такую плотину. Из чакры создать электростанцию, атомную станцию. На уровне государства все абсолютно аналогично. То есть государство должно создавать переизбыток энергии. И вот этот переизбыток энергии, он, он государство, он государство поднимает. Черное и белое, дякую. Будем вас так и называть. Но это хорошее название для канала Черное и Белое. Спасибо. Итак, каким образом сохранить вот этот вот? избыточный потенциал предамина, то есть вы понимаете что вы нарастили избыточный потенциал вышли на улицу выйду на улицу гляну на село да? и вот как только вас кто-то увидел а у вас избыточный потенциал вы понимаете ну что этот человек пытается сделать это как крокодил вылез из речки а тут жирная такая антилопа бежит. И он аж дыхание затаил. Он аж как увидел эту антилопу, он уже весь почти обед начался, понимаете? Поэтому, как только вы выходите в социум с этим избыточным потенциалом, тут же все энергопаразиты, как комары, летят на правильную группу крови. То есть есть группа крови, которая комаров не очень так. А вот есть группа крови, которую комары, они просто, он уже не голодный вроде, но он как запах этот, чувствует этой группы крови, он с цепи срывается, этот комар. Вот то же самое, вы вышли с избыточным потенциалом в социум, и тут же кто-то пытается у вас, ну хоть чуть-чуть подъесть, ну хоть чуть-чуть. Это когда на улице вы кошелек открываете, тут же все бомжи просят три копейки. Первая группа привлекает к комаров. Ну, спасибо, я надеюсь. Вот, надо посмотреть вообще-то, раз я уже ля, ля тут. Каким образом вы защищаете свой энергетический, избыточный, энергетический потенциал? Это, это удивительное знание, к сожалению, к сожалению. Ну, видите, как я много уже знаю про вашу жену, что у меня первая группа крови. Спасибо. А, к сожалению, теоретическая часть, как вот свой избыточный энергопотенциал сберегать, она очень простая. Нужны социальные наработки. Каким образом вы можете их найти? Вы даже не знаете, что вам нужно фактически. Понимаете? Вот. Я накачал чакры, вышел на улицу, обязательно как бы ну, возникают какие-то с какие-то как бы, соединения. Но чем больше у вас опыта по умению охранять свой энергопотенциал, то тем меньше вот этих вот паразитов на вас слетают. И в этом удивительно, вы сами себе демонстрируете статус своей чакральной, как бы, чакрального роста своего, потому что первый пошел, тут же к вам кто-то пристает, вы говорите, о, первый вампирчик пошел. Самый крутой вариант, это когда у вас такого уровня чувства юмора, когда вы просто всех сбриваете Ну, рассказываю анекдот, анекдот типовой, я помню, еще в Запорожье сто лет назад его рассказывал, когда мужичок пьяный пьяный там едет в трамвае вот на Днепрогресс и у него аж прямо все бурлит и женщина говорит мужчина вы пьяный какой пример вы подаете пионерам вот и она на него давит и давит и так зацепилась а он сказать ничего не может у него там это все поднимается, ему лишь бы в трамвае не, не на мусор да? и он а потом он в конце концов проглатывает, говорит, женщина, посмотрите на себя, у вас кривые ноги, а я завтра буду резать. И вот это как бы, то есть можно сказать, что он по-черному, нет, он по-серому, он же ее не бил, понимаете. Но за счет чувства юмора, когда вы учитесь отбревать вот этих вот энергопаразитов, то это самое-самое такое крутое. Хорошо, вот мы подошли с вами к законам сейчас. Законом накопления мистического потенциала и априори развития способностей. Априори это как бы начальная информация любого исследования. Априори это, ну человек пишет диссертацию, он говорит, в базе этой диссертации лежат какие-то, такие-то труды, какие то такие-то открытия. Это вот априори. И законы накопления мистического потенциала, это и есть априорная информация для развития способностей, ну и какая ваша реакция. Андрей пишет, я только наберу энергии, так попадаются скандалисты. Я часто пропускаю удары. Слушайте, ну каким образом с этим работать? Это дополнение в ваш курсовой проект судьбы. Вот. Вы начинаете всадитесь, начинаете вспоминать. Как они появляются? Сколько скандалистов было? Пытайтесь их-то как-то на типажи разбить, пытайтесь их на цивилизации разбить. Самое главное в этом анализе найти свои слабые места. Ну, например, ну вот, к примеру, там перед выбором я прихожу в какую-то компанию, там стол такой, заодно одна сторона это все трамписты, а другая сторона все демократы. Ну и они между собой начинают. И стоит сказать там, ну, ну, любое, ну, любое что-нибудь. Сказать, так да, демократы все уже старые, тут же трамписты всего, вот, но их же президент, то есть Трамп тоже не молодой, понимаете. Стоит сказать, а Трамп, он реагирует на, на все выходки э, всех там корреспондентов. И он действительно же реагирует на, на любое, что корреспонденты не скажут, это его задевает. Но идея это в том, Вся, вся суть журналистики, нужно человека раздразнить, раздегорить тогда он начинает правду маску лупить. И вот такой репортаж получается, вот такой, который все начинают смотреть и слушать. А, а вот президент Трамп, бывший президент Трамп, этого, видно, не знает, в чем суть работы журналиста. Но, как бы, вот компания тут же, там, трамписты, на это реагируют демократы, вот на это реагируют. Они тут же говорят, да, старый президент, он столько всего вот сделал. А тромписты говорят, зато он наш стену построил. Ну и вот как бы это все без конца. Но это ведет первое к потерям энергии. А второе, это ведет к тому, что человек въезжает в сансару, то есть сансара его цепляет. Как только вы зацепились на чем-то, все, сансара уже пошла. Вы белка в колесе. Стройте себе памятник, как вы это колесо будете прокручивать. Как избавиться от родового якоря? Ну, это совсем не в теме. Там, там была этот вопрос, нужно было раньше задавать пару лекций назад. Посмотрите насчет родовой капсулы и родового проклятия. Как избавляться от родового якоря? Но ну, это как раз тема моя. Я избавлялся достаточно долго. Нужно показать своим родителям и другим родственникам, что вы в социальном плане их уже всех обогнали. По зарплате, по уровню власти, по уровню наработок. И, и дальше они вас начинают проверять, а можно ли с вас что-то взять. И вот как только вы это доказали, что вы достаточно стабильны, и что вы не будете деньгами швыряться, тогда они вас немножко начинают недолюбливать. Вот, Но в конце концов это придет к какому-то балансу. И таким образом вы совершенно натурально вы избавляетесь от вот этого вот этого родового якоря, который над вами давлеет. Если вы посмотрите, зависимы ли вы в чем-то от ваших родителей, дедушек, бабушек, как только вы достигаете полной независимости, все, якоря уже нет. И вы увидите, как они будут стараться этот якорь поддерживать, потому что они будут держаться за него, они будут вам деньги предлагать, там помощь какую-то. Но в этом же суть независимости, в том, что вы перестаете от них брать помощь, Смотрите, мамочка, эту денежку себе, на пенсию, добавку, не надо мне ничего делать. Как только вы перестали от них брать, все, вы уже независимы. Тогда они начинают против вас вести агрессивную какую-то войну. Но вы должны все время помнить, что ваша цель избавления от якоря. А чтобы избавиться от якоря, не замечайте этого всего, просто не замечайте. Постоянные проверки на умение держать границы. Ну, слушайте, да, но это же у всех. Вы попадаете во второй мир, вам там, вас там тестируют. В третий мир попадаете, вас Шамбала тестирует, вас цивилизация тестирует. Это будет все время на умение держать свою границу. Вы в пятый мир выйдете, вы думаете, там ничего этого нет, там тоже это будет. Потому что вы, когда выходите в новые в новые миры, это как, это как ключи. Да? У кого-то есть там только ключ от квартиры, да? а у кого-то уже два ключа от, от квартиры да, там и от гаража. Вот. А у кого-то и дальше добавляется от машины ключ. Вот. А потом добавляется там сейф с оружием, а потом добавляется все остальное. Вот как бы умение продвижения по мирам, это от каждого мира у вас свой ключ и новые состояния. И вот эти вот все состояния, каждое из этих состояний будет подвергаться проверке на ваш навык сохранять свой избыточный чакральный потенциал. Сейчас мы придем к законам накопления мистического потенциала. Черное и белое, скажите, пожалуйста, иногда при общении с некоторыми людьми остается отпечаток в сознании. Это все цивилизации, это все цивилизации или это карма? Еще раз. Карма – это термин, связанный с реинкарнациями. И карма – это результат, проявленный в физиологии или в каких-то большущих неудачах, но из-за прошлых реинкарнаций каких-то, потому что вы жили не по своей сути. Темный делал светлые поступки, светлый делал темные поступки. Это карма. Когда у вас в общении с некоторыми остается отпечаток в сознании, тут нет никакой кармы. Но остался отпечаток в сознании. Отпечатки могут быть положительные, но я прихожу на какую-то гулянку, где мои какие-то ученики, они начинают тосты всякие произносить. Вот вы сыграли в нашей жизни там какую-то роль. Это что же тоже отпечаток. Роль может быть положительной, отрицательной, и то, и другое создает отпечаток. Война в Украине отпечаток вообще по всей планете, потому что во всей планете начались, вскрылись гнаньки, которых раньше никто не замечал. Понимаете, то есть э, эта война, она не только происходит на одной территории, она пошла по всей планете своими следствиями. Это значит, что карма над планетой давно давлеет, нужно было давно уже ряд изменений сделать, чтобы этого не случилось, но никто не делал, потому что все свою денежку делали, делали потихоньку. И некогда было менять планету, конституцию и так далее. А... Трамписты и демократы друг друга не убивают. Но откуда вы знаете? Дело в том, что физически нет, но политически еще как. Но я понимаю, что чем, чем выше как бы, страна в плане продвижения, тем тем больше они соблюдают Ахимсу, ни убийства, ни вреждения. Но в отношении Исааки во всех этих цивилизационных в цивилизованных странах вранья полно, полно, полно. Черное и белое, может быть, это прошлый кармический долг? Да, может быть, это прошлый кармический долг. И если этот вопрос может стать для вас лично мотивацией работать с Моладхарой Чатрой, найти один из четырех лепестков, который отвечает за прошлые реинкарнации через него влезть в свой четвертый уровень подсознания. Посмотрите прошлые реинкарнации, темы на канале первого-второго курса, вы много чего интересного найдете. И там есть где-то на первом курсе технология, оно должно было быть на втором, случайно записалось, я не стал переписывать. Но там есть технология, как попадать в прошлые реинкарнации, их несколько. И вы начинаете идти в эти прошлые реинкарнации, все, что вы там увидите, это все прошлые реинкарнации готовят базу для этой, сегодняшней вашей. Поэтому смысл реинкарнации делать ошибки. И можно лезть в прошлые реинкарнации, можно не лезть, можно в этой посмотреть, что вы можете сделать, чтобы ошибку это убрать. При этом отпечаток я как будто попал в другое измерение слушайте, все мы попадаем в другое измерение. Человек приходит первый раз на работу, и он попадает в другое измерение, он видит другой мир. То же самое медитативное попадание в Атлантиду. То есть это, это примерно то же самое. Мы каждый раз весь смысл пути повышать свой энергетический статус и попадать в другой мир. Итак, ребята, я ответил честно на все ваши вопросы и реплики. У нас законы накопления мистического потенциала и о приводе развития способностей постановка задачи сколько сансар высасывают энергию из каждой вашей чакры и вам спасибо как только мы начинаем говорить о повышении своего потенциала нужно смотреть сколько сансар сидит на каждой чакры потому что пока вы с этим не разберетесь все эти сансары они требуют вашего внимания машина постоянно барахлит потолок течет кровать скрипит дети туалет не смывают то есть каждая такая мелкая сансара я пытаюсь все вот эти термины йоговские буддистские присоединить к обычным социальным явлениям, потому что буддийские термины с нас энергию не высасывают. Нас высасывают энергию обычные социальные происшествия, явления, когда мы находимся на этом уровне, и вдруг человек вот с такого уровня духовного развития начинает вас доставать. Так как он вас нашел? Это означает, что он вас увидел. И в этом ваше слабое место. А теперь представьте, что вы подняли свой энергопотенциал в 10 раз. А эти чуваки, которые хотят к вам присосаться, они вас видят. И вместо одного сотня набежала. И как вы будете с ними отбиваться от них? Джеки Чана позовете. Нужно создавать постепенно наработки. То есть диагностика личная то, сколько сансар высасывает энергию из каждой вашей чакры, то есть что вас достает по жизни. Эта диагностика крайне важна для своего духовного развития и повышения своего мистического чакрального потенциала. Физическое тело делится условно, условно, горизонтально на чакральные уровни. То есть зона стахастрара чакры, зона аджна чакры, зона вишутка чакры. Луна, Анахата, ну вы дальше знаете. Да? Сколько карм зависла на вашей манипуре? Что такое карма по манипуре чакры? Я против соединения чакр с физиологией, железами внутренней секреции, но это соединение, тем не менее, какое-то есть. Совсем не так, как его подают многие любители. Но, как только у вас гастрит, ну смотрите манипуру. Гастрит это желудочный сок, то есть то, что должно переваривать ситуации, переваривать события, переваривать отношения. Вдруг лезет наверх. Это означает, что вот ваша кислотность из этой чакры, она пытается вверх пролезть. На, хату. Вот это, это уже карма. Если у вас регулярная изжога, коледж в боку, радикулит. Понимаете, к чему я веду? Что Начинать нужно с физиологии. Мистические способности, как говорилось ранее, в предыдущих лекциях, строятся на базе избыточного чакрального потенциала. Это вот должно быть записано на стенках гаража всех оккультистов. Это самый, вот один из самых главных законов. Дальше. Боли и болезни это кармический результат. Мелкий или крупный, но как там, где есть боль или болезнь, там отток энергии. Это, это очень четко нужно понимать. Раз есть отток энергии, какие способности? О чем вы говорите? Это прошлый век. То есть нужно еще подняться к этим способностям и достичь этого потенциала избыточного. А какой потенциал, когда что-то болит постоянно, хронические боли? Сансары, сансары – это потребность получить социальную наработку или опыт. Поэтому мы выходим в социум, чтобы кто-то нас напал. Поэтому сансару мы притягиваем к себе всегда сами, потому что мы идем на эту ошибку, мы идем на этот осознанный расход внутренней энергии, как то, как вам кто-то пристал, нахамил, обидел, нагрубил. Вы должны посмотреть, каким образом вы притянули этот персонаж, что вы такого сделали, как, как он вас заметил вообще, как он на вас вышел, почему он к вам пришел, какой фразончик вы бросили перед этим. Потому что новая сансара это ваша потребность внутренняя, подсознательная, которую вы не ощущаете. Откуда же набраться избыточному чакральному потенциалу, когда вы все время в этих сансарах вертитесь? Да, да, я тоже знаю, откуда отверблюда. Это еще в корне Иван Чаковский написал. Так, теперь попробуем сформулировать это все в закон. Причем я вам не обещаю идеальную формулировку, но я обещаю такое нежное наталкивание. Да? Ну, например,. Ильки Петров, замечательные люди. Как они? Утром деньги, днем стулья. Да, днем деньги, вечером стулья. Или сперва цветы, ресторан и черевычки, если вы Гоголя читали, в которых царица гуляет. Да, ну а потом уже, может, я выйду за тебя, как там его звали, замуж. Закон о дырявых чакрах. Например, воду решетом не носят. Ну, если вернуться к первоначальному, ну, то, что мы до этого, сначала цветы, потом черевычки, да? Хочешь семью заводить, заработай, чтобы хату купить. Примерно, ну, примерно, примерно вот так. То есть развитие способностей и восстановление способностей должно пройти по какой-то схеме. И вот эту схему нужно четко понимать. Эта схема, она работает вот в этих, каждом из этих трех невидимых механизмов. А у нас, 241 лекция, мы начинали, у нас три невидимых механизма. Сансара, карма, путь. Сансара это все, что нас достает по жизни и то, что нас привлекает и цепляет. Как только вас перестали республиканцы с демократами цеплять, ну я понимаю, пока вы не живете в США, вас это никак не цепляет. Но, тем не менее, все Украина вот зацепила конгрессвумен Виктория Спарц, которая фактически и недавно проголосовала против Украины. При этом она этническая украинка и на украинском мове балакает так, что аж просто как реченька журчит. Я так не могу, но я же с Харьков, вот мы там не практиковали. Но она говорит шикарно на украинский, и что? И голосует против Украины. Что это означает? Это означает, что для нее это прошлое. Она сейчас занимается через кабинет Трампа, она пробивает себе место. Если она вот выйдет на ту комиссию, в которой она хочет быть, то придется, очень проблематично придется администрации Украины придется с ней работать. А она как бы, у нее есть своя позиция, которая совершенно не соответствует. Но внешний вот такой галстук, у нее одна этническая украинка, она на этом вышла в Конгресс, Байден письмо написала, привлекла к себе внимание. То есть это очень интересная часть, которую нужно понимать, Применительно, вот к этим законам. То есть у нас три невидимых механизма. Сансара, карма, путь. Сансара то, что достает. Вот пока конгрессвумен там доставала кого-то, это была сансара. А когда уже отношения сложились и появились последствия этих отношений, вот это уже карма. Понимаете, и если. Виктория Спарт пройдет тот комитет, который она место хочет получить, это карма сразу. Бубум, как тесто на дрожжах, это создаст гораздо большие проблемы, чем были вначале. Пусть идет куда хочет, это ее как бы, то есть она же, это ее, ну, вот такое прохождение ее пожить. Так. То есть у нас три невидимых механизма. Сансара, карма, путь. Начинается с осознания. С осознанности. Поэтому первый вопрос. Что у вас с кармой? Вы начинаете себя диагностировать. Вы начинаете себя диагностировать, что у вас с кармой? Тяжелые заболевания, хронические заболевания, просто боли. Захмарк прихватил там. Кашляете вы от чего-то. Аллергия какая-то, реакция на что-то. Все, что перешло в физиологию, это кармический результат. Нужно ли этим заниматься? Да, пожалуйста, это все дело ваше. Вы можете заниматься своей физиологией, можете не заниматься. Второй вопрос. Сколько сансар висит на каждой чакре? Это вторая часть вот этой вот диагностики. Напоминаю, наша же главная цель, постановка задачи, это законы роста кармического потенциала. Все, кто этого не видел, открываете свой курсовой проект, заглядываете в свое прошлое, и все, что у вас там 10 лет назад, вы очень легко вот так вот определите, где карма, где сансара. То есть карма связана с проблемами по здоровью или с какими-то грандиозными неудачами, но карма это всегда следствие. Да, ну вот Андрей пишет, 10 месяцев эвакуации во Львове улучшают мову харьковчанину. Ну, ай-хоп, ай-хоп, выш. Ну, я понимаю, да, конечно. Э, именно отработанные сансары, которые вы нашли, это ваша база. Вот все сансары, которые вы уже отработали, и они не повторяются в вашей судьбе, вот на этом вы дальше можете смотреть понимание своих сансаров. Третий вопрос. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Сансары приходят и уходят, но по пути идем всегда. Что означает сансары приходят и уходят? В вашем курсовом проекте вы должны найти сансары, которые ушли. И как только вы это делаете, чудо происходит. Вы начинаете видеть путь, как отрабатывать сансары. И это удивительно, что начинает происходить в вашей жизни, вы берете одну сансару, наваливаетесь на нее всем миром, она вдруг исчезает из вашей судьбы, и фух, вуаля, облегчение, это просто супер, и дальше вы начинаете их прощелкивать. Конечно, есть сансары, перешедшие в карму, когда это вас ну, так сильно беспокоит, что вы уже энергию начинаете терять, и у вас последствия какие-то появляются, но это значит нужно все бросить, как вот я сейчас все брошу, да? Вот и заняться вот этой вот одной проблемой как только вы ей не занимаетесь она обязательно накапливается вот деньги просто так не накапливаются нужно усилия прилагать или механизмы создавать да а вот карма накапливается механизм такой как только вы начинаете понимать вот эти три механизма сансара карма путь у вас все упрощается и видение ваше упрощается. То есть э, у нас было с вами до этого э, две технологии, которые вашим видением занимаются конкретно. Первая технология это Шаваса. Когда вы вдруг начинаете понимать состояние тяжести, состояние легкости, состояние парения, состояние полета, дальше мы шавасану развивали до второй инициации осознанного попадания в астрал, и следствие было... Парение в социуме, когда вы просто парите по социуму, легко и непринужденно. Вторая часть была, которая развивает видение. То есть шавасан развивает чувствительность к состоянии. И, и дальше вы эту чувствительность используете в понимании цивилизации, в понимании второго мира, в понимании, в понимании и так далее. И это раскрывает вам третий глаз. Совершенно с той позиции, с которой вы даже не думали его раскрывать. Второй вариант открытия третьего глаза был, когда вы начинаете курсовой проект по судьбе делать. Хотите, отправляйте, не хотите, не отправляйте. То есть дело ваше. Но что происходит? У нас удивительная вещь происходит. Просто удивительная. Когда мы свою судьбу вот так вот проанализировали, вдруг вы начинаете чужие судьбы видеть. Главное, волну не поднимайте, и не нужно кидаться к чеку и рассказывать, что вы там увидели и насмотрели. Он не поймет вас, то есть вы залезли уже на телескоп Хаббл, который на орбите, а он еще там в земле копается где-то, корни ищет. Поэтому он вашу точку зрения не может через себя пропустить. И вот это вот третья часть, осознание механизма, трех механизмов невидимых. Когда вы начинаете с ними работать, просто о них думаете, э, начинаете себя втискивать в эти лекции, в эти критерии, что я вам даю. Ну, это как примерочное. Вы зашли, примерили один светорочек, другой посмотрели, как галстук к вашим рубашкам подходит. Вот это вы эти три механизма начинаете примерять на себя. И как только вы их примеряете, вы начинаете видеть то, чего вы раньше не видели. Это и есть третий глаз, расширение сознания. Поэтому сансары приходят и уходят. И вот этот уход сансары это как волшебный пендель такой под зад, который помогает вам продвигаться. Вот теперь скандальное заявление. Чем больше сансар мы отрабатываем в этой судьбе, тем более интересная будет наша следующая судьба. И для меня это является неимоверной силой, мотивации, То есть я стараюсь эти все сансары, как баранки такие, нанизать неправильное движение. Да, но как пирамидку детки собирают, чтобы она красивенько получилась. Поэтому как только вы этот навык берете, умение с сансарами э, отрабатывать их, конечно, они сложнее и сложнее, интереснее интереснее. Вот... Э, как говорила Наталья Александровна, чудеса и чудеса. Да. Поэтому отработка сансар дает вам и видение, и, и чувствование энергии и так далее. Но всегда есть одно «но». Механизм пути осознания нужно включать всегда. Как только механизм пути осознанность выключилась, это сигнал к тому, это как вот вы в лесу сидите, там волки вокруг воют, пока костер горит, как Макаревич пел, пока костер горит, каждый его по-своему хранит. Как костер погас, волки приближаются, и нужно уже какие-то палки стругать, там, понимаете, ножичек рядом держать. Поэтому механизм пути ⁇ осознанность ⁇ нужно включать всегда на все кармы и сансары. И нужно понимать, что мы всегда учимся на ошибках своих или чужих. <coughs> Почти все люди, которые меняют чакры после второго мира, они не могут понять, зачем нам нужна эта одна полярность. Но эта одна полярность очень важна. Ребята, пока я должен закончить про, на, на теме Однополярности и двухполярности этого мира, потому что смена чакр начинается вот именно с этой однополярности, потом мы переходим к двуполярности и опять это все трансформируется. И вот на этой чакральной смене однополярности и двуполярности и идет наше общее чакральное развитие. Ребята, мы продолжим завтра или послезавтра. В четверг нет, но в пятницу возможно. То есть я примерно могу вам проговорить, что я еще пришлю, как я на сегодня прислал на первом курсе вот это комьюнити, что в среду в 12 по Нью-Йорку и, и, или в пятницу, а может и тогда и тогда, в 12 по Нью-Йорку плюс-минус 10 минут мы сделаем продолжение этого лекционного материала и следующий эфир. Спасибо вам огромное за внимание, спасибо вам за все ваши вопросы, счастья вам, здоровья, успеха в легкой кармы и разобраться с вашими сансарами. Спасибо.